Всем привет дорогие друзья! В этом видео я расскажу как пополнять баланс в криптовалюте. На большинстве платформ убрали кошельки WebMoney, Kiwi, к которым мы с вами привыкли за долгие годы работы. И такие платформы как, ну например, кошелек Piastrix, Pocket Option, онлайн казино, буксовые сайты. Много перешло на криптовалюту а вот как пополнять или выводить кто-то слышал о крипте но не знает как с ней работать другие только начинают осваивать итак у нас две биржи binance с которыми я часто работаю Первая у нас binance этот номер один биржа вторая биржа это и убит ее я выбрал из-за того, что можно выводить рубль без верификации на многие платежные системы. Киви, Visa MasterCard, AdvoCash, Payer, WebMoney, Яндекс.Мoney. Для того, чтобы пополнить биржу Binance или Eobit, вы можете воспользоваться мониторингом мобильников. Здесь выберите нужную вам платежную систему. Тут я бы вам посоветовал делать транзакции в лайткоине из-за меньшей комиссии Ripple и Tether TRC20 сеть. Ну еще можно в троне Пополняйте баланс, например, биржу Binance Выбираете USDT. Нажимаете ввод. Дальше важно выбираете сеть TRX, TRC20, троновская. Вам дают адрес кошелька. На него совершаете транзакцию. Следующая у нас идет монета Litecoin. LTC. Убираем сеть Litecoin. Минимальный депозит по сегодняшнему курсу в районе 9 рублей. Копируйте адрес и можете принимать транзакцию. Так, следующая монета у нас. Ripple. Сеть Ripple. Здесь важно. Есть адрес и мема. Указывайте адрес, а мемо. Копируйте, вставляйте в строку для данного мема. Минимальная сумма ввода. Копейки. На бирже Binance верификация не обязательно на бирже и убит. Верификация не обязательно но если хотите работать с обычными валютами, фиат, рубль, доллар, евро, выводить и торговать, вам нужно будет пройти легкую верификацию. Это заполнить данные, загрузить свой скан паспорта, где ваш фотография разворот и сделать селфи через видеокамеру, которая подключится биржа Binance. После того, как верифицируете аккаунт, здесь появится возможность вывода рубля на Visa, MasterCard, AdveCash и Payr. Кстати, в Payr вывод 1%. Следующая возможность пополнения через биржу Eobit. Выбираем рубль, нажимаем Вот. Нам доступна платежная система Kiwi, AdvCash и Payr. Заполняем данные, пополняем баланс. Также можно, пополнив баланс биржи Eobit, купить криптовалюту, например, Litecoin, стакан. Для продажи стакан для покупки. Нам сюда. Выбираем здесь. ордер подходящий нам по цене и прочим по объему тут указывайте количество лайткоина который хотите приобрести и подтверждаете продажи тут выбираем если у вас там например один лайткоин можно нажать на вот эту вот строку и здесь отобразится все количество, которое у вас есть и можете продать абсолютно все. После этого, зайдя в балансы, как пополните Litecoin, нажимаем вывод, указываем адрес кошелька, его берем здесь выбираем сеть Litecoin, копируем адрес вставляем количество вот комиссия за транзакцию это 18 рублей нажимаем запросить минут пять производится транзакция и средства поступит вам на баланс биржи Binance. Дальше. Пополнение Piastrix. Здесь убираем TRC20. Сумма зачисления. Вам дают адрес кошелька. Заходите на биржу. USDT TRC20 на бирже и убит. Есть, но очень сложно его тут купить. Поэтому, чтобы не заморачиваться, я вам проще здесь покажу. Выбираем USDT. Нажимаем вывод. Сюда вводите адрес, который взяли на Pi Выбираете сеть TRC20 и подтверждаете транзакцию. Следующее пополнение у нас идет в площадке Pocket Option. Есть Litecoin, есть Ripple, есть USDT вот нам TRC20 все так же с TRC20 как и пополнение Piastrix. здесь я обычно выбираю Litecoin Указывайте сумму минимальная 5 долларов нажимаете кнопку продолжить вам дают адрес кошелька то есть копируете выбираем Litecoin Нажимаем вывод. Вводим адрес. Сеть Litecoin. Сумма, которую нам необходимо перевести. Копируем. Вставляем. И обратите внимание, комиссия сети вычитается из суммы перевода. Здесь у нас единичка поэтому вот тут у нас плюсуется и должно быть 6 чтобы вывод был именно вот этой суммы Отчисляем транзакцию ждем какое-то время и баланс пополнен а в казино все проще Открываем раздел криптовалюты, Ripple. Кстати, по поводу Ripple, вот у вас здесь адрес кошелька и адрес мема. Сейчас, секунду. Нажимаем вывод. Сеть XRP. Вводите адрес. А сюда. Потом указываете сумму перевода. Подтверждаете. И монеты поступают на баланс. Сумма любая. Ну то есть больше минимальной. Здесь не обязательно прибавлять сумму транзакции, сумму комиссий, извините. Сколько переведете, столько и зачислят по курсу. Здесь то же самое. Не обязательно вот это поле заполнять. Тут вам указывают просто приблизительное количество лайткоина, то есть криптовалюты, которые вам необходимо перечислять. Вам необходимо просто скопировать адрес, зайти на сайт, выбрать нужную криптовалюту, указать адрес, ввести сумму и подтвердить вывод. То, что комиссию вычтут, это не важно. Монеты все равно поступит на баланс. Рассчитается сумма в рублях или долларах автоматически. На этом, в общем-то, все. Пополнение в криптовалюте сейчас даже на буксах доступно. Электронные кошельки ушли в прошлое. Кстати, чуть не забыл. Если вы здесь увидите, например, 600 рублей, а тут у вас Огромное количество различных токенов по 10-20 рублей. Заходим сюда, конвертировать маленькие суммы. Выбираем все монеты и подтверждаем. У вас пополнится баланс BNB, который вы можете потом нажать торговать, выбрать, например, рубль или любую другую криптовалюту лайткоин, например. и обменять. Для удобства, чтобы вам тут не ловить цену, это покупка здесь продажа. Выбирайте по маркету, вводите количество, которое хотите продать. Ну, например, вот сто процентов, а вот продать. Подтверждаете. Обмен автоматический быстрый, моментальный. Ну а дальше в балансах выводите, если у вас верифицированный аккаунт в рублях или другой фиатной валюте. Или же в обратном направлении, через обменник выбираете, например, лайткоин, здесь куда хотите получить производите обмен сделав несколько транзакций вы уже начнете разбирать разбираться в сетях и не допустите ошибок ну а как напоминание сохраните мои видео у себя на этом у меня все всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы получать поищения при выходе моих новых видео. Всем пока.